Вы на канале Nail Studio. В сегодняшнем видео я сделаю вам обзор гель-лаков э, камуфлирующей базы. Э, это будет фирма Башем, Санкт-Петербург. Вот такие у них флакончики. bhm Апекс Гель камуфлирующие базы. Э, я заказала новые. Сегодня вот пришла посылочка. У меня три новых э, базы. Это второй номер третий номер и пятый номер. Также еще заказала топ без липкого слоя глянцевый. Все они по 17 миллилитров, довольно большие такие тюбики, флакончики. Вот можно посмотреть каучуковое базовое покрытие камуфлирующее. Там у меня значит одна розовенькая с блесточками, такая как бежевая и в такой оранжевенький немножко цвет также я уже подготовила три типсы сейчас мы нанесем базу посмотрим каждую по цвету и также потом сверху сделаем покрытие топом чтобы посмотреть какой консистенции давайте начнем с первой это номер два тогда у нас получается такой флакончик Значит, кумфлирующее каучуковое базовое покрытие номер два Баяши. Вот можете посмотреть такой вот цвет, как коралловый. Вот такая довольно густая. Первый раз тоже пользуюсь такой базой, решила сказать попробовать. Попробуем на типсе, чтобы знать вот с френчем как, какой цвет лучше, чтобы был. В основном для френчей. Камуфлирующую базу приобретали. Ну, может быть, кому-то захочется просто сделать покрытие. Ну, такая густая довольно консистенция. И вроде так хорошо выравнивается. Вот такой вот цвет. такой плотный прям цвет хороший пока что отправляю в лампу сушить и мы сейчас посмотрим следующую базу Этот я отправляю сушить в лампу значит это у нас был второй номер сейчас возьмем третий номер это уже такая как бежевая бежевый вот такой оттенок вот можете посмотреть такая густая прям я думаю что она ноготках будет хорошо выравниваться у меня сейчас кипсы прям и прям так кстати вот цвет прям хорошо выравнивается Такой вот получается цвет. Посветлее. Отправляю сушить в лампу и ä, пробую третий цвет. Остается у нас номер пять. Ярко-розовый. Он должен быть блесточками. смотрите такой розовый цвет перламутровый такой такой нежный нежный красивый оттенок Да, вот этот оттеночек можно даже как бы просто наносить базу и не наносить больше никакое покрытие, это будет очень красиво смотреть. Вот, посмотрите, такой нежно-розовый. Отправляю сушить в лампу. Все, этот нам больше не нужен нужна больше эта база у нас остается значит теперь только топ э, с высоким блеском без липкого слоя здесь все указано также он у нас идет 17 миллилитров первые две базы у нас уже просохли можете посмотреть вот так вот, такие оттеночки получились нежные. Поближе. Сейчас я на каждый оттенок нанесу э, топ. И это будет у нас завершающий этап. Вот третий у нас уже подсохла. Типса. можете посмотреть все три оттенка камуфлирующие базы вот такие то есть потемнее светлее и светлее. Ну, все три очень такие красивые оттеночка вот, можете посмотреть и консистенция мне кстати понравилось но ну, на модельках попробуем на наших клиентах и уже тогда точно с точностью можно сказать, хороший или нет. Но так вот мне, например, по консистенции понравилось. И по цвету тоже симпатичная. С френчем вообще замечательно. Сейчас, значит, нанесем топ без липкого слоя. Это же фирма. Это у меня будет как образец. Помните, база и топ обязательно должны быть от одного производителя. Отправляю все сушить лампу. Вот такие у нас получились три базы камуфлирующих. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!